ну в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено вызывай прокуратуру братан. прокуратура вызывай стопы Приголек! прокуратура всем привет сегодня я выдам вам пакет бумаг который вам пригодится при, отклю... при незаконном отключении от электричества первое что нужно сделать это написать сообщение о совершенном преступлении желательно конечно видео заснять того что происходило ну, как минимум аудио. И пишите вот такое сообщение о совершенном преступлении, отправляете через интернет-приемную, печатаете последнюю страницу, вот здесь ставите роспись, потом это все сканируете, соединяете вместе с другими страницами и отправляете соединенный файл вместе с росписью вот по этим адресам. Через интернет-приемную. Дальше следом иск в суд о незаконном отключении. У меня такой иск уже приняли на сумму 500 тысяч. Приняли не сразу со второго захода. Первый раз написали, что там была двойная причина, якобы не было досудебного регулирования, и вторая, якобы не была поставлена роспись. Ну, я тут специально сделал выписку из закона, что подписью, согласно законодательству РФ, является собственная наручная написанная фамилия. А это было. Ну и, соответственно, такой иск принят. Дальше, если вас вызовут... Для дачи объяснений у вас есть выбор, вы имеете право не ходить никуда, потому что множество случаев, выбор, конечно, за вами, но я вам предлагаю другой вариант, нежели ходить туда к ним за решетки и неизвестно, что там с вами произойдет. А такие случаи были, когда люди просто из за отдела полиции попадали сразу в травматологию. Поэтому, если вы не хотите ходить туда, вы можете сделать следующим образом. Сказать, что вы ни в коем случае не отказываетесь от дачи объяснений. Готовы дать объяснение, но сделайте это удаленно, в электронном виде. Для этого вы говорите, чтобы все вопросы, которые интересуют следователя или дознавателя, вам выслали на адрес электронной почты, ну или там любой мессенджер. И готовите вот такой вот свой бланк, заполняете печатаете его, сначала меняйте все данные под себя, потом полностью его заполняете, ставите росписи, даете вот здесь разъяснение, объяснение, ставите росписи, соответственно тут все ответственности, там по 306 и так далее, это все тут росписи ставится, данный бланк печатается, ставится росписи, опять же сканируете и отправляете в обратку следователю или дознавателю. А вот чтобы оно обязательно дошло, советую использовать Надежные способы отправки. То есть, вот я тут привел 6, как минимум 6 способов отправки. Первый – это электронная почта. Второй – через газ правосудия. Третий – это почта России, ценное письмо с описью вложения, заказным уведомлением. Ну, вот третий способ, он самый надежный, но стоит денег. Можно съездить в живую в канцелярию и под штемпель в двух экземплярах. Один им остается, один себе забирайте со штемпелем. Можно через интернет приемную отправить, либо курьером курьером тоже платно и советую как минимум использовать два способа для отправки если вам придет постановление об отказе возбуждения уголовного дела ну тут вот я на примере показал как данную бумажку обжаловать обжалуется это вот таким методом тоже образец я предложил через жалобу в порядке УПК 124 то же самое печатаете роспись и отправляйте в, в любым из шести способов также можете если вам придет Подобный ответ, вот мне тут Ерохов ответил, это высший начальник УМВД по городу Сургут, который год назад ушел с поста, но ну, мы ему в этом помогли всячески. Именно под его руководством в ОМВД по городу Сургут работал целый, как по-другому сказать, семейный клан Бабушкиных, четверо родственников прямых. И у Бабушкина в прямом подчинении находились его жена и двое детей. Ну вот здесь вот он сообщает номера КУСП по которым проводилась проверка. Их можно в свободной форме истребовать. То есть я хочу, чтобы меня ознакомили с материалами проверки по таким-то номерам КУСК. И вот они все номера. Ну а дальше слушаем, как Громинюк Родион Викторович, который вынес вот это постановление, оправдывается за то, что написал неправду, что я якобы от встречи и дачи объяснений отказался. При этом он не опросил никого. Тут вы не найдете слова, был опрошен, опрошенный такой-то пояснил. Тут вообще нет таких слов: ни Русина, ни Матюшенко, ни других шесть лиц. Он не опросил и не привел ни одного доказательства, ни не привел ни одного мотива того, что отсутствует составы преступлений. Просто отсутствует. Все. Ну, в этой ситуации мы просто наше, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Здравствуйте, Родион Викторович. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас секунду подождите, пожалуйста. Тут или снаружи? Да вы можете там, кастрюлю. У вас надолго? Да нет, три минуты. Нет, ну вы видите, мы проверили вас, всех опросили, поэтому как бы факт не установился, но все, мы приобщили на него. Только. Здравствуйте. Пять 5 один, понимаете? Все. Все, да, все да. спасибо большое. Да, угу. расстраивайтесь. Да, кто, Николай, что слушает вас? Давай, давай. Интересует этот отказной материал. Почему никого не опросили? Документы никакие не исследовали. Вы ни протокол, ни... ...своей компетенции исследовали. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, и все... Как? А у вас есть компетенция? Истребуете доказательства? опросить? Сейчас они пусть проверят, они нам укажут наши недостатки и все. Кто проверит? Сотрудники прокуратуры. Знаете, мы свои возможности сроки... Так что прокуратура проверила, надо же это обжаловать. Они так не двигаются. Я не компетентен вообще по прокуратуре решать, как они будут работать. Ну, в этой ситуации мы просто... Наша, это самое, мы уже... Здесь наши полномочия и все. Окончено. Вот они, компетенты, мою работу контролируют, а их работу я не могу контролировать. Ну, просто даже по своим полномочиям я не могу это делать. Понимаете? Так вы там вообще какое-то постановление, это, ну, извините меня, детский сад какой, Ни, никого не опросили, никаких доказательств не Почему привели? там никого не опрошили? А все а опрошили? все а? участвующие лица там опрошены. Почему говоришь, что никто там не опрошен? Вы объяснения с Матюшенко и с Руси набрали? Там объяснение есть, а да. Почему это? А почему и... у меня, меня это, у Булгакова Антон Николаевича нет, объяснение нельзя? Ну потому что Булгаков Антон Николаевич, он не пришел. Я же вам позвонил, говорю, Булгаков Антон Николаевич. А я, я, я же вам говорю. предложил через электронную почту направить вопрос. Я с электронной почтой тут не работаю, понимаете, у меня как не работает? условий тут нет с электронной почты. У меня здесь нет электронной почты, понимаете. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Чтобы я по электронной почте... Мне всегда работал. следователи, дознаватели присылают вопросы на электронную почту, и я ну, заполняю... Вот, вот смотрите, в данный момент вы видите, вы приходите, мы с вами нормально общаемся. Как бы на тот момент я же вас тоже пригласил, вы же сказали, я не, не могу прийти. Ну, я не знаю, что вас а мотивировало, так вы не ну, можете занимаюсь... прийти. Ну, если вы не можете, прийти, ну, пос... прийти пос... не могу, но вот объясни, я не отказывался, как вы написали. Да, в данном случае, да вы сами-то вот даже по этому... Чего? Э, в своих сетях там выложили наш телефонный разговор. Да. То написано, я к вам не приду. Ну, не приду, это не знаешь, что я отказываюсь от объяснения. Я согласен. Я согласен, что вы не отказались. Но, Но почему вы тот, написали, тот что я отказался от обе... дачи Ну Это тот момент, так оно и было. Да не было такого. Я сказал, присылайте ваши вопросы. Я ну, дам кажется, вам все мне, объяснения. Мне материал придет, я вам вызвожу. Я вам позвоню, вы придете. и Я бы хотел решение. ознакомиться с материалами проверки. Какие действия были проведены, Почитать вот, объяснение Матюшенко. Я его не А где, он? Я, он не а где материал? материалы у нас не хранятся, вы же знаете. Ну, в этой ситуации, мы просто, наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Они у нас только первоначально обработаны. Ну, сейчас, где в данный момент находится материал? Ну, это я не знаю. Я вот за месяц сделаю, допустим, около 200 материалов. Я не могу вам сказать. Хорошо, как я могу ознакомиться с материалом проверки? У нас в третьем отделе полиции есть кабинет учетно-регистрационного В третьем отделе полиции у нас есть кабинет. Mm -hmm. Называется УРГ, учетная регистрационная группа, куда стекаются все материалы. Там он не хранится. Если он с прокуратуры пришел, значит он там и находится. Понимаете? Если он придет с прокуратуры с указанием мне сделать то-то, то-то опросить Булгакова, или опросить еще там соседей, или еще кого-то, значит он попадет ко мне. Но на данный момент его у меня нет. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Просто некрасиво, когда я не отказываюсь от дачи объяснения, а вы пишете, отказался. Ну, давайте это видео попробуем посмотреть. Так да, что его смотреть? Я ну, знаю. Что, не, ну, я, я, же, я его 20 раз вы, пересматривал, даже, пока вы, вы, я монтировал. Я же вам говорю. Я знаю, что Антон там указано. Николаевич, подойдите, дайте объяснение. Вы сказали, я не подойду. А, Родион Викторович, я вам поясню. В течение полугода, если вы помните, да. я путешествовал по стране, потому что меня вынесли к этому в дверь квартиру. Да. Ой, дверь, да, в дверь квартиру. И я полгода путешествовал, и за эти полгода я штук, наверное, 20 объяснений давал по электронной почте. Антона Николаевича. Я не мог никуда... Я там не мог давали, никуда, там, может, может, мог не никуда прийти, приехать. Ну, то то вот. есть, Но ну, я это все делал удаленно. Я тоже самое говорил, приехать не могу, но присылайте ваши вопросы на электронный адрес. Но я вам даже предложил прийти к вам. Вы то сказали. Вы, вы не будете называть, где вы находитесь. Ну, ну, вы не... Но я же не могу вас насильно заставлять-то. Вот приходите. Ну а ко по мне, электронной почте-то могли направить. Ну, нет у меня электронной почты. Ну хорошо, нету. Ну а зачем писать неправды, что я отказывался? Ну, в этой ситуации мы просто наше это самое. Мы уже здесь наши полномочия все окончены. Я не отказывался. Отдачи объясни. Ну, на тот момент, получается, вы отказались. Нет. Вы же не сказали, что вы не придете. Вы, что вы сказали, что вы не придете, это вы, вы отказались дать объяснение? Нет, Давайте. нет. Ну, ничего нет, ничего нет. Вы же отказались, теперь говорите, я не скажу. Кто написал, я к вам не приду. Но ну, не приду, это не значит, что я отказываюсь от объяснения. Я согласен, я согласен. Вы сказали, что вы не придете, это вы, вы отказались сдать объяснение. Но ну, не приду, это не знаешь, что я отказываюсь от объяснения. Я согласен, я согласен. Вы сказали, что вы не придете, это вы, вы отказались дать объяснение. Нет. Да я не против с вас взять объяснение, понимаете. Просто мне сейчас это немножко сложно будет, потому что у меня нет действительно другого. Ну, ну, в общем так, я этот ну, э, ваше давайте решение. Давайте так, материал придет ко а мне. Там будет написано, опросить Булгакова. Я звоню Антону Николаевичу, говорю, Антон Николаевич, материал у меня. Антон Николаевич мне говорит, или он придет дать объяснение, или он не придет дать объяснение. Ну, там то же самое может быть. Я скорее скажу, что я не хочу к вам приходить. Ну, если вы не хотите ко мне приходить, тогда мне что написать? Ну, я так и напишу, что Антон Николаевич не хочет ко мне приходить. Вот как вы мне скажете, так и я напишу. Ну так, вот, вот если вы написали, что он не захотел прийти... Ну, а от объяснений не отказался, это была бы да правда. А вы сами мне сказали, что вы объяснений давать не будете, понимаете? Я такого не говорил, переслушайте. Ну, давайте, вот, вот давайте, берем эту запись. Если она у вас где-то просто рядом, у вас же, вы же обычно... Нет, там, в Ютубе, все, в Ютубе все лежит. Ну. Так, четко вы говорите, что я... Я вам четко там ну, сказал, так. присылайте на электронный адрес. Ну, Ваши вопросы. Ну, нет электронного адреса, нет. У меня электронного ну, как адреса. нет? Ну, пока там про Телефон есть. тоже не прописано. есть. Компьютер есть. Открыть электронный адрес, или две секунды. Ну, в этой ситуации, мы просто, наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Так, ну ладно, сейчас, Антон Николаевич, вот что, вы задаете вопрос по поводу материала, у меня нет материала. Я хотел вам сказать. Вы можете прийти сейчас в третий отдел полиции, кстати, я так понимаю, вы, да, с доверенным да? Или я ошибаюсь? Ну, кто-то же ваше доверенное лицо приходил, писал заявление, что... До сих пор ответа нет. Ну, это я не могу сказать. Но в принципе, такой порядок. Вы пишете заявление, вам предоставляют материалы. Так как а происходит. сколько можно писать? Я уже и, и, и, и по, по разным вопросам писал, просто игнорируют. Это я вам не могу сказать. Вот есть. Но мы, когда, а, а, мне там, ну. а, а мне что делать? А мне что делать? к кому Так обращаясь, тоже игнорируют. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Но ну, я не понамочил, ну, сейчас где-то пойти взять, даже я даже не знаю где материалы, я даже посмотреть не могу где этот материал. Это потому, ясно. Нету ну проблем. я вам хотел сообщить, что я данное решение ваше обжаловал через прокуратуру. Ну это ваше, и ваше право. Не буду добиваться возбуждения уголовного Законное дела. право, вы имеете полное право обжаловать как мои действия, так и вышестоящих моих руководителей. Кто-то в принципе это все уместно. Не, Родион Викторович, я, конечно, просто я... это один раз ну, когда-нибудь надоест, и я буду каждого вытаскивать в суд, каждого и буду допрашивать как свидетеля. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура! Вызывай, что? Игорек, прокуратура! Здравствуйте. А вы почему в суд не являетесь? Без уважительной причиной. По качеству питьевой воды на сегодняшний день решено следующим образом. Питьевая вода соответствующего качества... Заняты были? Или болели? Да. Антон Николаевич Булгаков, вы меня прекрасно знаете. Сейчас, Антон вас попрошу да, я тогда, когда возьму слово, поговорю с прокурором. Благодарств. Под видео. Я как бы не отказываюсь, я не отказываюсь, если мне скажут, куда надо прийти. У меня, просто не, другого, У меня просто не остается другого выход. Почему? Я, я исполнитель, я написал, я должен отвечать за свои действия. В принципе, я так это понимаю. Такого нет, чтобы, знаете, я написал, а потом говорю, ой, извините, извините, я так не написал, не дописал, или еще что-то. Ну вот это мое сообщение от 4 числа о совершенном преступлении на 5 страниц вы его видели? Оно входит в материалы провели. А 4 чего? 4, -го? 4 -го марта. Ой, это февраля. А 4 февраля. Ну, ну, я написал сообщение принципе, о совершенном преступлении. Все, там... все, все эти заявления, сообщения, они в принципе соединены в одно дело. Я получил уже ответ от Ирохова, что они все объединены приобщены к 19.30 куску. Угу. Однако я там не видел. Вы рассматриваете только выделенные эти уголовные статьи. Ну, а что, у меня там штук 30 уголовных Все, что у нас, да, мы отработали. Ну, в этой ситуации мы просто, наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. <клес> ну, тем более, вы обжаловались, значит, что надо, опять придет сейчас на доработку. Ну, будем дорабатывать, ну. Я крайне недоволен вашей работой. Ну, стараемся. Я крайне недоволен вашей работой. Ну, стараемся. стараемся. Я помню ваши нас... слова, когда да. вы говорили, что вы, вы как между наковальней и молотом. Но я вам хочу сказать, что я не хочу быть ни наковальным, ни молотом. Я хочу, чтобы мы трудились вообще-вообщее ну. благо. Сейчас придет материал, буду, смотреть, если что-то не доработали, будем дорабатывать. Благодарствую. Благодарствую. До ну, в этой ситуации мы просто, наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, все, все, окончено, все.